Слава Богу, вы русский. Я люблю русских, я их обожаю. Я бы с русскими на край света. Я пришел рассказать тебе это, как другу, что злоба и жестокость ничего не исправят. Я очень изменился, стал лучше, ты тоже можешь измениться. Я здесь не, не для того, чтобы ругаться с людьми. Здравствуйте. Меня Егор зовут. А вас как? Настя. Разные помства. А вы откуда? Серьезно. Мы опять будем говорить о, об одном этом Я с Крыма, я из Севастополя. О, Еще а есть вопросы? А я из города Новая Ладога. Недалеко от Санкт-Петербурга. Вы я, я уже задолбалась за целый вечер. Вы пропускаете этих тупых хохлов. Чего вы на них обращаете внимание? Я просто я уже устала. Тварь, а? Неблагодарный. Да, не надо. Не надо вам так нервничать. Ну что? У вас... Да и... я весь и... вечер сижу и объясняю о том, что я вне политики. Я не тот человек, который что-то там решает. Я, я понял, просто я понял. человек. Мне, мне не надо, мне не надо, я вас понял. Я вот единственное в это не расслышал. Еще раз повторить, пожалуйста, свое имя. Я Егор. Настя. Настенька. Вот спасибо. Вот теперь точно запомнил. Вы не ругаетесь. Да. Выш. Красивая. Вы добрая. Давайте поговорим. А тебя. вы откуда? Город Новоладога, недалеко от Санкт-Петербурга. Хорошо, но ну, не волнуйтесь. Не переживайте. Это же все это дурачки. Они зомбированы. Они Да я понимаю все это прекрасно. Да но падись, я здесь не, не, падись, не, не, падись. не, не падись. для того, чтобы ругаться с людьми. Я наоборот. Настенька. Настенька, у вас есть э, муж? Нет, блин. Я в разводе я, встань, я Ой, уже блин, ушла. Как такую красавицу кто-то упустил? Сегодня много чего сказали о том, что у меня второй подбородок, я тварь, еще я рос... да, да, да. российская проститутка. Да, это понятно. Это, это не обращайте не обращайте внимания. Вы же понимаете, куда вы идете в эту э, хохлендию, эту мне, мне тоже сказали, что я много чего, но я же сам э, знаю, что я все человек. Вы же себя знаете. Я ну, вы, вы извините период, меня, да, пожалуйста. Но... Вы извините меня, пожалуйста. Но... Анастасия, Анастасия, вы позволите мне предположить, вам, наверное, 30 лет есть. Есть. Вот. И у вас есть мозг в голове. И вы можете эту это хамство отделять. От, ну, как бы, туда, в урну. Я не пытаюсь. Пытаюсь. Не надо, не, Во воспринимайте, не воспринимайте. Вот смотрите, Анастасия, Настенька, солнышко, вы, вы, вы прекрасный, добрый человек. Не обращайте на этих дурачков, смотрите на них э, сарказмом. Даже если вы выпили пивасика, не обращайте на них внимания. Вы знаете, что добрых людей гораздо Тут больше. Вам... Том, что... а, Анастасия, не перебивайте, пожалуйста. А, смотрите, они вам Вот добрых людей, они вам дадут гораздо больше положительных эмоций, чем вот эти вот негодяи. Вы, вы вот смотрите. Да, согласна. Вот. Смотрите на них. Я в принципе. Анастасия. Смотрите на, них. смотрите на вот этих ущербных из Украины, вот этих вот, которые там на ну, как, как, как как это. О, о, ч, член США сосущие. Со, вот вы смотрите на них как рабов, а мы же с вами одно государство. Мы с вами действительно созда создаем... Это слегка неправо, конечно. В смысле, вам... ну, у вас есть российский паспорт? Да. Ну, види, нам же хорошо. Это дело никто. Я прекрасно понимаю как людей, которых настраивать против. России, Но я также жила в Украине. И также понимала о том, что вот-вот, когда мы были за Януковича, все это просто-напросто обосралось, в принципе. Потом... По чьей воле присыл... обосралось? Да, это понятно, что там... Тут главное, что мы страдаем. У меня сестра, которая находится в украине во львове мы с ней общаемся охеретительно хорошо вот но как я здесь встречаю настолько грубых людей со словами о том что ты мразь ты крымская ты взяла и продала Это, ты отдала». я говорю я первая которая стояла по поводу о том, что у меня дедушка, у меня бабушка, дедушка, бабушка, папа. У меня все за Россию, они все Черноморский флот. Я говорю, вы понимаете, я не могла пойти и в этот момент, когда был референдум, сказать нет. Я потому вас что принимаю. я знала. Я вас а сейчас я слышу, что я говно. Что вы еще умудряюсь слышать это от сестры, блядь. Какого хера? Настолько надраконили людей. И я пытаюсь вообще от этого откреститься. Слово Анастасия, совсем. Анастасия, Настенька, а позвольте вас пригласить к нам в Ленинградскую область, в Санкт-Петербург в конце мая, в начале июня, на белые ночи. Вы я слышали? Вы слышали в марте про белые еду ночи? в Москву. В Москве я... нет белых ночей. Белые я ночи знаю. в Питере. Это я разводные работаю. мосты. Я, я знаю, я, я очень хочу попасть. Я знаю, я очень хочу попасть. Но у меня только в марте отпуск, поэтому я поеду к подружке в Москву. Блин, я в Москву ну, боюсь. Москва слишком людный город. А я первый раз нибудь... поеду. А с вами можно как-нибудь списаться? Вот, ну, может, у вас там ВКонтакте есть или что-нибудь такое? Вот. Да, ну, конечно, вот. конечно, можете со мной списаться. А как, как вас найти? Запишите номер. Давайте, пишу. Готов. Плюс. Да. да, я одна. Давайте я вам прямо сейчас позвоню. Я с, это, с компьютера сижу сейчас. Если вы мне сейчас позвоните, у меня телефон сразу же отключится от этого. Ну, тогда вы запишите мой номер. Вы же помните, меня Егор зовут. Да, звоните. Сейчас. А то с кем же мы еще белые ночи встретим в Новой Ладоге? У нас, знаете, у нас в начале мая, еще до начала до начала вот самих белых ночей, в начале мая проходит праздник, со всей России даже вот последний год даже с Германии, США съезжались люди э, на праздник корюшки. Ну, мы же в озере живем, ну, в Устье Ладожского ага. озера. Вот и съезжались люди, тут охереть сколько народу было, э, разные музыканты там вот я не знаю как вы знаете не знаете э, нравится не нравится эти смысловые галлюцинации с это. Ох, да, я люблю. Вот, вот они к нам приезжали, у нас выступали. Э, вот э, на день корюшки Это в районе 14 мая, там, ну, там, плюс-минус какие-то выходные. О! А? Звоните! я сбросил. Я увидел, что он я дошло. Если что, то я куда улетела?